Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас понедельник, начинается рабочая неделя, и мы начинаем проводить вот такие встречи по Кеймат. Сегодня наша встреча так и называется «Кеймат-прорыв». То есть что это такое? То есть тема нашей встречи – как заработать с Кеймат или с чего начать новичку, какие алгоритмы действий нужно совершать, что нужно делать для того, чтобы быстро выходить на результаты? И у нас в компании есть интересный инструмент k Web, где люди могут приглашать партнеров в первую линию и также вместе с Keymat зарабатывать. Хочу сказать, что мы разберем несколько направлений, почему нельзя строить бизнес в интернете по старинке или как можно его строить по-новому, по-другому, новичку, что такое холодная аудитория, как с ней работать, что такое воронка, автоворонка и как она может сработать на привлечение партнеров. Сегодня на нашей встрече Елена Туманова, я хочу сказать о ней два слова, то, что Елену я знаю уже давно, это человек, который давно работает в интернете и по холодным контактам очень активно приглашает людей, строит большие структуры и очень хорошо зарабатывает то, что я ее знаю по одному из проектов, насколько она была активна и сколько у нее было партнеров. Поэтому мы сегодня попросили Елену, это наш второй спикер, вот, который также будет проводить наши вот такие вебинары, обучающие вебинары, презентации. Мы сегодня хотим попросить Елену, чтобы она поделилась с нами своим опытом, рассказала, как у нее получается, что она делает, какие действия совершает. Ну, и я думаю, что эта встреча будет нам безумно всем полезна. Так что, Елена, тебе слово. Всех приветствую. Меня зовут Елена Иннель. Спасибо за представление. Мы действительно несколько лет назад работали вместе в одном проекте. И давайте я расскажу, почему я вам могу говорить на тему продвижения бизнеса в интернете. Я с 2013 года работы в интернете, вернее начала работать в интернете. У меня очень большой стаж работы на земле. 23 года я была владелицей салона красоты и, естественно, занималась сама личным продвижением. В 2013 году, когда уже тенденция перехода в интернет начала уже активная, ну, очень активная, все рекламные компании перестали работать на земле. И вся реклама стала перетекать в интернет. И у меня сложилось такое впечатление, что, в принципе, пора переходить в интернет. Итак, с 2013 года я активно занялась продвижением своего бизнеса через интернет, и в результате у меня сложилось впечатление, что все уходит в интернет. Я начала обучаться, я начала искать различные курсы, как можно делать большие рекламные кампании. И по мере обучения, где-то лет, несколько лет у меня ушло на обучение, я стала все больше и больше присматриваться вот именно к бизнесу через интернет. Я стала уходить от земного бизнеса и в конечном итоге пришла к тому, что в 2019 году я продала свой салон и полностью перешла в интернет. То есть, конечно, это было осознанное решение, и сейчас расскажу, почему я так сделала. Ну, во-первых, потому что мой доход, который приносил мне земной бизнес, стал меньше дохода, который мне приносил онлайн-бизнес. А в частности, это был сетевой проект, и в том сетевом проекте, в который я зашла, мы подключили автоматизацию бизнеса. То есть мы с ребятами объединились, опять же, познакомились через интернет, создали большой обучающий курс, который, через который мы продвигали нашу сетевую компанию. Курс выстрелил, мы все, вот все мы, кто зашли на это обучение, и в том числе, мы сделали в своих бизнесах огромный прорыв. Во-первых, мы построили в короткие сроки команду. У меня команда была лично, когда я настроила всю систему автоматизации, у меня команда была более 2000 человек, из которых порядка 500 человек только лично приглашены. То есть система показала, что она дуплицируется ну, вот, практически на 100%. Ребята получили результаты, заработали не только в нашем проекте, но и заработали еще в своих бизнесах, потому что мы объединили с собой в своей компании, вот, на своей обучающей площадке очень много, очень много успешных людей. Сегодняшняя тема. Я хочу показать, как мы можем зарабатывать именно на нашей платформе k используя те навыки, которые я умею. Давайте вот тема. Как заработать в Кеймат или с чего начать новичку? Алгоритм действий. Что нужно делать, чтобы быстро выходить на результаты? Инструмент Кеймат Веб – 1500 человек в структуру. То есть это то, о чем я сегодня расскажу и дам определенные рекомендации. Что мы разберем? Почему нельзя строить бизнес в интернете по старинке? Это… Очень важно, что такое холодная аудитория. Кто не умеет работать на холодном рынке, кто работает пока еще на земле и только с теплыми контактами, то здесь вам будет очень много полезной информации, очень много инсайтов. Что такое автоворонка, как она работает. Если у кого-то уже есть навыки настройки автоворонок на своих бизнесов, то это, конечно, здорово. Но кто еще не знает, что это такое, кого-то пугает это слово, то... Вы разберетесь и поймете, что ничего сложного нет. Важность создания подписной базы. Почему это золотой запас? Алгоритм запуска любого бизнеса. Итак, давайте по порядку. Вот именно меня попросили рассказать о том, как новичкам, да и не только новичкам, как заработать именно в KMAT или с чего начать. Ну, во-первых, с чего начинается настроение любого бизнеса? Это определить нишу своего бизнеса. Если мы все находимся на платформе KMAT, значит, что-то нас привлекло в этой платформе, а конкретно я могу сказать, что привлекло здесь меня. Ну, во-первых, здесь я при изучении увидела, что компания – это стартап, Безусловно, это стартап, который имеет а, очень хороший потенциал к росту. На те направления, что, э, вот, что сейчас происходит, и те направления, которые компания заявила, что сейчас находится в разработке, это действительно трендовое направление. А, очень меня впечатлило, и, возможно, даже вот последнюю точку поставила в моем выборе, это запуск b 2 b эквайринга петупи кредитования вот это те направления которых ну вообще еще даже нет в бизнесе разговоры мало-помалу где-то возникают, но никто не знает как это реализовать может быть технически а наши Наш основатель, наша команда знают, как это сделать, и мы уже тоже пользователи предварительно понимаем, как это будет все работать. Так вот, это сейчас в самом тренде. Дальше второй вопрос, что нужно понять, чего вы хотите от этого бизнеса. Хотите ли вы просто быть инвестиров... инвестором, чуть-чуть положите и ждете, пока упадет до денежки. Хотите ли вы быть, скажем так, активными, участниками и зарабатывать много ихсов, либо вы хотите вот просто ну, посмотреть, что это такое. да. Третий вопрос, с которым нужно определиться, это сколько денег вы хотите зарабатывать. Положить деньги в какой-то бизнес, не имея в голове четкой причины, вернее, четкой цифры, сколько вы хотите зарабатывать, это не работает. Для того, чтобы зайти в бизнес, должен быть холодный расчет. Сколько денег вы можете выделить на запуск бизнеса, сколько денег вы хотите получить в итоге и через какие пункты вам нужно перейти. Поэтому это вот самое-самое начало, с чего каждый предприниматель начинает для того, чтобы войти в любой бизнес. С этим более-менее понятно, да, все мы здесь, поэтому каждый приблизительно понимает. Так вот, домашнее задание сегодня у всех, кто здесь, определитесь, сколько денег вы хотите зарабатывать и что вы хотите от этого бизнеса. Что нужно делать для того, чтобы быстро выходить на результаты? Опять же, здесь начинаются одни вопросы. Во-первых, вам нужно определиться, какую позицию в бизнесе вы занимаете. Это очень важный вопрос, потому что от этого зависит именно стратегия бизнеса. В нашем случае, возможно, на нашей платформе, возможно, две, э, два варианта. Да? Либо вы э, становитесь пассивным инвестором, либо вы становитесь активным инвестором. И именно от этой позиции будет зависеть стратегия вашего продвижения и развития вашего бизнеса. Давайте рассмотрим самую простую модель на наверное на взгляд многих людей кто сюда зашел это пассивный инвесторы все любят пассив все хотят всем это снится у нас есть это предложение и это а, прекрасное коммерческое предложение для огромной аудитории то есть что мы можем предложить мы можем предложить стейкинг то что мы можем видеть уже каждую неделю на своих кошельках стейкинг это каждая пятница начисление от 4 4 с половиной процентов на сумму вашего депозита то есть вы становитесь инвестором компании компания каждую пятницу начисляет вам ваши проценты на сумму вашего депозита депозит работает пока не увеличится в пять раз опять вопрос сколько денег вы хотите заработать Каждый может рассчитать, если вы кладете на депозит 100 долларов, то, соответственно, каждую пятницу вы получаете определенный процент, и сумма вашего депозита увеличится в 5 раз, вы получаете 500. Причем очень важный момент, который не все учитывают. Тело депозита невозвратное, и вы заберете ваши деньги в процессе, то есть тело включено в в проценты 100 долларов вы забираете и 400 у вас получается сверху хорошая позиция хорошая позиция а если вы положите на депозит доверитесь компании и станете инвестором на более крупную сумму на тысячу долларов и каждую в пятницу, каждую пятницу вам начнут приходить деньги. Какой объем денег вы заработаете, тоже каждый может посчитать. Поэтому участвовать в стейкинге – это, это очень приятное занятие, но это не единственный инструмент для создания пассивного дохода. Что и какую еще стратегию? Да? А, да, забыла сказать, что рекомендую начинать от 100 долларов. Почему именно от 100 долларов? Хотя стейкинг у нас можно начать от 10. От 10 какой вы получаете процент? От 4,5%. Ну что это? Это даже незаметно. Если же вы заходите на 100 долларов, то ну, мало того, что вы получаете уже достаточно так, ощутимую сумму, ее уже как-то так чувствуется, да, то бонусом у вас открывается партнерская программа. И это даст вам 15%. процентов от суммы депозита вашего партнера. Обычно пассивные инвесторы кучкуются. Есть такое понятие, и я это знаю по себя. вокруг меня тоже уже есть такие инвесторы, кто заходит только на пассивный доход. Так неужели же я, имею такой инструмент, не поделюсь с кем-то? Конечно, я с удовольствием поделюсь, и у меня в мою команду зашли несколько человек, инвесторов, которые никого не хотят приглашать но у них есть своя аудитория, а у тех есть своя аудитория. И каждый по цепочке передает, и вот, пожалуйста, хотите вы или нет, у вас к вашей стратегии пассивного инвестирования добавляется еще и партнерская программа. А это 6 уровней в глубину. А это плюс 15 от первого линии, плюс 10 и так далее по убывающей. Ну, кто здесь есть, наверняка вы уже знаете, как работает партнерская программа. Вот это стратегия пассивного инвестирования, но здесь... Видите, это все у нас на платформе так перетекает, что это очень и очень интересно. Какой еще есть инструмент для пассивного заработка? Турбо-4. Вот, считая чаты, я вижу многих что-то непонятно, какие-то вопросы, какие-то недовольства. Ребят, хватит, хватит страдать, хватит плакать. Я не понимаю этот вопрос по одной простой причине, что в моей команде эти вопросы не задаются. Турбо-4 для пассивного инвестора, вот просто зафиксируйте себе, это инвестирование на долгосрок, никак по-другому здесь быть не может. Может быть, один единственный вариант, если тот человек, который вас пригласил, не такой же пассивный инвестор, как и вы, а если это активный лидер, и он начинает активно приглашать, тогда вы быстро начнете возвращать вложенные средства моей команде в первый день запуска мы все зашли по определенной стратегии. Свою стратегию, если напомните, я расскажу в конце презентации, это не суть, да, это не главное. Но самое главное, что при правильном донесении информации все понимают, куда мы инвестируем пассивно, где мы можем быстро получать деньги и куда мы инвестируем, но это на долгосрок. Считайте, что Turbo 4 – это у вас биткоин. Ну, пусть будет, так будет легче воспринимать. Надеюсь, я эту информацию тоже донесла. Я бы тоже турбо 4 отнесла к инструменту для пассивного дохода. Итак, с пассивным, доход, с пассивным инвестором мы разобрались. Будут вопросы, потом мне напишите. Активное инвестирование. Опять же, начинаем с той же самой позиции. Сколько денег вы хотите заработать? И если вы хотите заработать быстро, тогда начинаем. И много начинаем использовать все инструменты, что предлагает нам наша платформа Кемат Клуб. Итак, первое, что нужно сделать, и вот здесь, конечно, я вам расскажу мою стратегию, как мы зашли и вот своей командой, так я готовила людей, какую давала информацию, и все мы зашли. На э, все инструменты, что предложила нам платформа Кемат Клуб, это и на стейкинг, и на партнерскую программу на стейкинг, и на Turbo 4, везде мы зашли на сумму не менее, чем на 100 долларов, все. Поэтому вопросов, почему нам в Turbo 4 ничего не падает, он автоматически сглаживается, потому что каждую пятницу мы получаем деньги на стейкинг. Понимаете, какая разница? Итак, зафиксировали, участвуем во всем, что нам предлагает. Далее, что вы получаете, когда участвуете во всех направлениях? Ну, во-первых, пассивный доход по стейкингу я сказала, партнерская программа на 6 линий сказала – с любой денежной активности ваших партнеров вы тоже зарабатываете по партнерской программе. То есть даже если человек не захотел зайти на стейкинг, а зашел в Турбо4, вы получили комиссионные с роялти. С если ваш партнер заходит, у нас скоро запустится жилищная программа, ваш партнер захочет там участвовать, вы опять получите с этого комиссионные. И все только потому, что вы зашли на сумму не менее чем 100 долларов. Вот 100 долларов – это прям такая красная цифра, которая должна быть у каждого в голове. Это минимальная сумма, на которую вы заходите. Далее. Заработок на Turbo 4. Здесь мы можем зарабатывать в неограниченном количестве. Потому что какой заложенный потенциал мы тоже даже не понимали, пока не прошли тестовое тестирование. То есть мы посмотрели потенциал, какой может давать Turbo 4. Это действительно классно. Но когда мы начинаем работать за деньги, естественно, в половину все активности она сразу замирает, и народ начинает просто подглядывать, что же происходит. Поэтому это заработок на Turbo 4, и мы его... Не откладываем, оставим галочку, что это у нас на долгосрок. И далее заработок в других проектах, которые запустятся в скором времени. То есть вот это все получают активные инвесторы. Ну, теперь перейдем к тому моменту, к тому вопросу, что тоже я вижу в чатах. Во-первых, что делать новичку? как запускать свой бизнес, с чего нужно начинать, почему, почему нужно делать так или так. И вот чтобы не было вот таких бесконечных вопросов, конечно, сейчас сразу всем отвечу. Понятно, что я не буду сейчас показывать по экрану, что нужно сделать, куда нажать кнопочку. Я сейчас вам расскажу вот такой скелет как запустить бесплатно свой бизнес, как продвигать бесплатно свой бизнес. Первое, что вам нужно делать, и это ни для кого не секрет, для того, чтобы вы появились в онлайн-бизнесе, вы должны появиться в интернете. Это как минимум у вас должны быть настроены хотя бы одна социальная сеть. Но если вы решили сделать бизнес, а здесь мы делаем бизнес, и ничего другого мы здесь не делаем, мы сюда пришли зарабатывать деньги – то мы начинаем проводить активные, скажем, активные мероприятия по собственному продвижению. Первое. Создаем социальные сети. Контакт, Facebook, Instagram, YouTube. Это вот эти сети я использую. Есть еще ТикТок, есть еще очень много молодежных сетей. Молодежь у нас вообще активная. Я бесконечно восхищаюсь молодыми ребятами, которые очень быстро соображают и без всяких обучающих курсов делают свой бизнес. Но для людей, кто постарше, либо кто-то был просто занят и некогда им было в этих социальных сетях сидеть, так как вот я, когда пришла, у меня была одна сеть Одноклассники. Кстати, Одноклассники тоже социальная сеть, которая тоже име, имеет в виду. Но здесь немножечко другой алгоритм работы. Итак, в основном я работаю. Это контакт, YouTube. Фейсбук у меня есть, но я его активно не веду, и есть Инстаграм. Инстаграм у меня больше такой личный, чтобы люди смотрели, чем я вообще в принципе занимаюсь, и, скорее всего, для, протяжения, для продвижения личного бренда. Основные работающие сети – это у меня YouTube и ВКонтакте. Значит, что я рекомендую вам сделать? Исключительно говорю со своей собственной позиции, со своего собственного опыта. Если кто-то знает больше, супер, вы просто молодцы, мы вас пригласим, пригласим проводить обучающие курсы. Кто только начинает, я думаю, моя информация для вас уляжется. Итак, ВКонтакте. Вы можете делать скриншоты вот этих вот моих рекомендаций, либо записывайте, потому что это очень важно, без этого никак. Итак, ВКонтакте. Вам нужно открыть одну-две страницы и одну-две группы. У меня есть бесплатный курс, как создавать страницы, как создавать группы, группы на моем YouTube-канале. Все это есть. Вы можете зайти на YouTube-канал, найти меня и очень много обучающих видео, также ВКонтакте. Почему одну-две страницы? По одной простой причине. Контакт любит всех банить. Когда вы делаете... Открываете две страницы, создаете одну группу и делаете администраторами все ваши две страницы. Поэтому доступ к вашей группе вы не потеряете. Это такой вот... Ну... Такой маленький инсайт может быть для кого-то, зачем одну-две страницы. Не надо вести 800 страниц, это очень трудоемкая работа, особенно если у вас нет автоматизации бизнеса. Второе, что вам нужно делать после того... Да, относительно YouTube. YouTube это вообще моя, моя самая любимая социальная сеть. Это бесплатный трафик в неограниченном количестве. У каждого должен быть YouTube. Опять же, как создать YouTube в интернете огромное количество информации? на моем канале тоже это пишите видео обязательно без видео сейчас никуда видео продает сейчас лучше всего и самый лучший трафик идет из youtube далее второе если вы в чем-то эксперт вы обязательно должны давать качественный контент если вы ни в чем не эксперт, и вы хотите вот прям только работать на платформе Кэмэд Клуб, и ничего больше, каких-то навыков у вас, у вас еще нет, либо только вы пришли, вы можете записывать видео и выкладывать их на YouTube. Видео могут быть разные, с телефона, если умеете делать запись экрана, вы делитесь своими, своими страничками, там, не знаю, своими доходами, как вы все делаете, люди за вами начинают наблюдать. Что вам нужно сделать? Вам нужно научиться раскручивать и добавлять подписчиков на вашей странице. Это все можно тоже делать бесплатно за счет качественного контента. Далее, ежедневные посты, сторисы. Это нужно тоже делать ежедневно, если вы в самом начале. Необходимо примелькаться, чтобы люди увидели вас чтобы начали обращать на вас внимание. Это все ваша подписная база. Следующий момент. Работа с мессенджерами – это очень и очень важный момент. Без мессенджеров сейчас никуда. Мы строим свой бизнес в интернете, мы должны быть постоянно на связи, и связь нам доступна через интернет, она тоже Условно бесплатно, да, поэтому мы всеми пользуемся. Обязательно установите Telegram, WhatsApp, либо Viber, либо Viber, как он правильно, я не стала тут утруждать себе, писать на английском. Вот как это все написано, я думаю, что каждый меня понял. Почему важен Telegram? Вот в Telegram сейчас уходят все больше и больше людей. Telegram нам превращается уже в такую социальную сеть, и Telegram нам позволяет делать различные закрытые группы, открытые группы, обучающие группы, добавлять ботов, создавать автоворонки и так далее. Очень-очень много интересных моментов можно нам делать с Телеграм. И сегодня хочу прямо рассказать о том подарке, который нам делают основатель и команда Кемат Клуб. Нам сейчас в доступе, в доступ нам, активным инвесторам, активным партнерам платформы, можно получить в подарок инструмент k matweb Что это значит? Это значит, что 1500 человек в структуру. Ну, конечно, это образно сказано. Сейчас расскажу, что же это значит. Значит, для того, чтобы получить этот инструмент, нужно, конечно, выполнить определенные условия. Здесь достаточно, вот именно такая, такой инструмент начинает у нас активно работать с 1 августа. И для того, чтобы его получить, нужно иметь в стейкинге или положить на стейкинг не менее 5, 500 долларов. То есть купить 500 км и положить в стейкинг. Ну, во-первых, эти 500 долларов начинают вам приносить активно каждую пятницу доход, а во-вторых, вы получаете уникальный инструмент – это автоворонка. Причем автоворонка достается за ваши труды совершенно бесплатно, и вы получаете живой аудитории ваш телеграм-канал, ваш телеграм-чат полторы тысячи человек. Это не боты, это не накрученные люди, это живые люди, которые будут добавляться в ваши чаты. А далее вы уже обрабатываете эту аудиторию, получаете своих партнеров. Как работает еще этот инструмент, я расскажу чуть позже, когда дойду до темы автоворонки. Я рекомендую каждому, кто настроен на построение серьезного бизнеса, Получить этот инструмент уже в августе, и к осени, когда уже начнется, люди начнут просыпаться и быть готовыми к бизнесу, вы уже запустили этот инструмент и получали еще больше партнеров в свой бизнес. Давайте теперь разберемся, почему нельзя строить свой бизнес по старинке. Помните, как это было раньше? Когда начинался сетевой бизнес, я помню этот момент, когда люди ходили с баночками, начинали загружать всех своих знакомых, всех своих родственников, родственников предложений, все что-то втюхивать, впихивать и говорить, что вам нужно купить эту баночку, и вы начнете заниматься бизнесом. Так вот, на данный момент, в 21 веке, это уже не работает. Вот именно этими действиями у нас в России был... Ну, практически э, сведен к нулю весь сетевой бизнес, и только сейчас он начинает возрождаться, потому что мы начинаем правильно вести этот бизнес, потому что люди получают информацию, как вести свой бизнес в интернете. Мы ничего, работая э, сейчас в онлайн-бизнесе, мы никого, ничему не впариваем, никому ничего не продаем, мы даем, лишь информацию, качественную информацию о том, как люди могут зарабатывать. Вот это, когда мы идем по старым контактам, если вы где-то еще услышите, что вот пишите контакты, а потом им звоните, все, бегите от этого человека, вы не построите с ним бизнес не потому, что человек плохой, а потому что так бизнес уже не строит. Этот агрессивный тип продажи уже не работает. Поэтому переходим на новые методы. Теперь мы плавно подошли, к, что такое холодная аудитория и как с ней работать. Я работаю только на холодном рынке. Я работаю только с холодной аудиторией. В моем бизнесе нет практически ни одного человека из моего близкого окружения. Хочу сказать, что мои родные, мои родственники – они не находятся в моем бизнесе, потому что я им даже не говорю. Те, кто хочет быть инвесторами, те, пожалуйста, но я их не приглашаю, никого не заставляю, я веду свой YouTube-канал, я веду свои социальные сети, я даю качественный контент на всю русскоговорящую аудиторию. Но хочу вам сказать, что последние два года в моей структуре в, ну, в моих контактах появляются люди, э, говорящие на разных языках. И знаете, это совершенно не мешает ведению бизнеса, потому что Google-переводчик нам в помощь для того, чтобы вести чаты на каком-то языке, там, на турецком, на английском, либо еще на каком-то, вообще не составляет труда. Яркая, вот э, яркий пример того... Как ведутся наши чаты? Я думаю, все в чатах, и в английском на платформе Кемат Клуб, да, есть, и, и Turbo 4 есть на английском. Вот далеко не все лидеры говорят на английском языке, но, тем не менее, они все спокойно строят бизнес, поэтому бизнес на, в холодной аудитории – это самое лучшее, что вообще сейчас есть в мире. В мире огромное количество людей, и каждый год, каждый день заходит огромное количество людей, которые хотят научиться зарабатывать и кто хочет зарабатывать. А если вы будете теми лидерами, которые смогут донести до своих людей, до своих партнеров, как правильно вести этот бизнес, вы всегда будете, ну вы всегда будете просто в шоколаде. Теперь давайте перейдем к автоворонкам и как она работает. Вот автоворонка ⁇ это как раз то и есть, что нам предлагает Kemotweb. Предлагает а, ну, давайте, для, чтобы не пугало никого слово «автоворонка», кто-то воспринимает это как ругательное слово, потому что я, когда начала заниматься автоворонками, продвижением автоворонок, очень много слышала, что так не работает, бизнес так не делается, надо с людьми говорить ничего подобного, дорогие мои друзья, потому что автоворонка – это то, что нам позволяет строить огромные структуры в короткие сроки и а, при этом не затрачивая много своего времени. Что делает автоворонка, да, вот как она устроена, вот так. А, мы даем рекламные кампании, то есть что нам дают рекламные кампании? Это наши социальные сети, а, пишем какой-то классный контент, коммерческие предложения, такие цепляющие, чтобы людям было просто интересно зайти к вам на YouTube, на вашу соцсеть, либо на вашу подписку. То есть огромное количество людей. Вот видите, вот здесь вот на верхнем, скажем так, вот много людей стоит. И далее люди знакомятся с информацией, и после того, как они готовы информации, они могут пройти дальше. В каждом своем видео я говорю, если вам интересно, если вы хотите, переходите в мои чаты. У меня есть много классной информации, где вы можете получить еще больше информации, как вы можете заработать. Те люди, кто не заинтересованы, они автоматически отваливаются. И нам не нужна эта аудитория. Люди не готовы. Кто-то переходит... Остается следить на вашем YouTube-канале, становится подписчиком и просто за вами наблюдает. Это аудитория, которая подогревается, и вы ее потихонечку-потихонечку становитесь ну, более близкими к себе, да, приручаете к себе. Те люди, кому это стало более интересно, они переходят на следующий уровень. Здесь воронка многоуровневая, но у нас все просто. Я вам сегодня самое простое хочу показать. Они переходят на следующий уровень. Следующий уровень – это у нас наши социальные сети, наши подписные страницы, это могут быть наши сайты. В данном случае мы переводим всех вот по нашей стратегии, да, кематвеб. Люди переходят на наш телеграм-чат. То есть для того, чтобы Кребатвеб работал, вам нужно будет создать телеграм-чат. Дальше ребята наши команды сделают вам все соответствующие настройки, и вы уже будете общаться с людьми. То есть люди переходят заинтересованы в наши чаты и начинают получать еще больше подробной информации. В чате вы даете свой контент, вы делитесь результатами, делаете видеообзоры, то есть вы качественно даете людям информацию и вот... Ну, вот так вы общаетесь с людьми. Следующий момент, те люди, которым стало интересно, они переходят к вам на личную встречу, да? И вот видите, что с огромного количества людей через эту вороночку проходят единицы, единицы. По статистике, какая статистика работы автоворонок? И вообще смысл работы автоворонок, давайте сначала скажу. Это дать как можно больше информацию просто в рынок, получить какую-то отдачу через свои социальные сети, через эту автоворонку, отфильтровать людей, и чтобы только самые заинтересованные и самые теплые вышли к вам на вашу личную встречу. Видите, вот так вот все проходит. И те люди, которые вам пишут, так расскажите, я хочу узнать, где зарабатывать, вот именно с этими людьми вы делаете бизнес. Это именно те люди, которые пойдут за вами. Вы понимаете, насколько вы экономите время, а не э, стучась всем э, на странице и предлагать свой бизнес. Мы никого э, вер, мы никому ничего не предлагаем, никому ничего не продаем. Люди сами приходят и сами спрашивают: вот так работает автоворонка. То есть, вот это вот э, у нас самый простой вариант нам дает от веб это телеграм-канал, куда нагоняется трафик, вы ведете качественный контент даете, люди выходят к вам на личную встречу и уже заходят в ваши команды. Вот это работает. То, что... Сейчас немножечко вернусь вот назад. Воронка, которую я хочу вам предложить, тоже предложить, потому что вот OkMathWeb, okay, она, конечно, не все может быть сейчас доступна, пока мы в самом начале, еще не все заработали эти 500 долларов, чтобы положить. Это только доступно тем ребятам, кто уже заработал и кто хочет быстро стартануть и уже готов положить 500 долларов на стейкинг. Для всех других ребят, кто хочет делать бизнес, но у него нет такой возможности, вы можете совершенно самостоятельно настроить эту автоворонку. Для этого вам нужен YouTube просто YouTube-канал, на котором вы будете а, выкладывать свое видео. Опять же, информация та же, ваши результаты, обзор чатов, обзор бизнеса, то есть все полезное, что вы знаете, все, что вы умеете, вы можете а, выкладывать на YouTube-канале и обязательно с, призыв, с призывом да, составьте четко ваше коммерческое предложение и призывайте переходить в ваши телеграм-чаты, там, вашу подписку на ВКонтакте, либо там еще куда-то. Есть много вариантов группы WhatsApp и так далее. То есть выводите на мессенджер, на свои, на, на те страницы, где вы работаете. То есть YouTube. В YouTube все переварилось. Кому не нужно, те ушли. Кто хочет понаблюдать, те остаются, подписчики наблюдают. И кому интересно, переходят, читают описание под видео, вас слушают несколько раз и переходят в ваши чаты. Далее опять же та же схема. Вы создаете свой чат. Создать чат в Телеграме это совершенно бесплатно. И вот через YouTube, через трафик из YouTube люди заходят к вам в Телеграм канал, где вы опять же, делаете свой качественный контент то есть та же самая работа показывайте ваши успехи успехи ваших партнеров нет своих успехов берите из общего чата и все только единственное что нельзя обманывать здесь нужно говорить правду что да я зашел вот я смотрю поверьте будет много людей кто будет за вами наблюдать и в конечном итоге люди также будут обращаться к вам ну, уже напрямую и будут становиться вашими партнерами. Вот статистика работы автоворонки, конверсия. Если вы начинающий, то порядка из 10 человек, как правило, один пойдет к вам в команду. Если вы только, только-только ну, пришли в бизнес, если же у вас уже опыта побольше, если у вас уже есть какие-то результаты, то, конечно, у вас будет конверсия повыше, у вас уже может до 20%, ну, а кто гуру, кто вообще вот прям все делает четко, планомерно, то, конечно, у них конверсия выше, ну, естественно, и командой строится больше. Так, ну, надеюсь, про автоворонки понятно. Кому непонятно, пишите мне в личные сообщения. Я ну, расскажу вам побольше или скажу, где можно увидеть этот материал. Дальше. Важность создания подписной базы. Что такое подписная база? Если Наверняка слышали, если у вас есть подписная база, то вы... Все, это ваш золотой запас, вы всегда будете при деньгах. А как создается подписная база? Вот у меня есть подписная база ВКонтакте, потому что, ну, ВКонтакте у меня там все автоматизировано, и я давно его уже веду, а то, соответственно... Uh, у меня есть люди, кто наблюдает за мной. Вот ВКонтакте у меня более тысячи человек. И когда я реш... приняла решение работать в Кемат-клубе, то я сделала рассылку. Это все настроено, сделала рассылку и одной кнопочкой отправила uh, свое коммерческое предложение всей моей подписной базе. Понимаете, как это работает? То есть если есть люди, и это уже моя теплая аудитория, но они все пришли, с, вот, с холодного рынка. Они все пришли из интернета. И, конечно, я не со всеми даже знакома. Я знакома только с некоторыми активными партнерами. Остальные просто вот, видят, наблюдают за мной, приходит какое-то предложение, не готовы, они заходят. То есть это та аудитория, которая всегда будет ходить за вами, но ну, если вы, конечно, будете подпитывать людей своими знаниями, своими умениями. Как создается подписная база, тоже не буду здесь показывать на кнопке, как это делать, это чисто технические моменты, и на сегодняшний день, 21 век на улице, минимальными техническими навыками нужно владеть. Хотите вы этого, не хотите, вам придется овладеть малейшими техническими навыками, и я на своих курсах, и здесь тоже в обучении я, конечно, буду рассказывать, как это сделать. Я не буру интернета, но я четко поняла, как работает автоматизация бизнеса. Я, у меня есть правила, да, есть сервисы, которые я использую как бесплатно, так и в платном режиме, чтобы настроить эту автоматизацию. Я экономлю свое время, я понимаю, как это все работает, но поверьте, я далеко не гуру интернета, и мне до ребят, кто делает нам все программы, делает весь наш бизнес вот именно в Кемат-клубе, да, ну, IT-персонал, мне до них вообще, как до Москвы, пешком. И все мы такие, и здесь на самом деле не важно, насколько вы, ну, вот, технар. Здесь просто нужно один раз понять, как это работает, один раз все настроить по инструкциям и все это сделать. Ну, подписная база может быть, она может быть везде, она может собираться через сайты, она может собираться через электронные почты. Ну, то есть много разных вариантов, я думаю, что каждый знает, где можно это делать. Ну, не знаете, опять же... Интернет нам всем в помощь и наши обучающие курсы. Ну, вот, собственно, все, что хотела, я сказать, сказала, вот это все и есть, все, что я перечислила, это все и есть алгоритм запуска любого бизнеса. Поэтому ну, я все сказала, все, что хотела, ну, а на этом все, я со всеми прощаюсь, всем а, хороших профитов, всем хорошего бизнеса и Всем пока-пока.